Добрый день, дорогие зрители, мы хотим донести до вас очень важную информацию. Пожалуйста, посмотрите наше видео до конца. Дождевая молния, так сказать, и ее электричество распространяется по всей поверхности угля, но не простого, а каменного. Молния не может пройти через уголь, потому что уголь содержит метан высокого давления. По этой причине энергия молнии распространяется по всей поверхности Земли. Это создает свечение растений в темноте. Позитроны вылетают из острых краев всех растений и притягивают электроны воздуха. Электроны через корни растений притягивают катион водорода к растению. То есть положительный заряд атома водорода. На самом деле это очень трудно понять. Но это очень интересно, когда электроны здесь, а молекула там. Но растения растут и удобряются. Катион водорода выделяется и отделяется, когда уголь горит под водой, используя энергию молний и дождевой воды. Водород также собирается под шлепкой гриба, под кополом, где расположены мембраны. В холодном граде, дожде и ветре химия растений и грибов собирает катионы водорода. Свечение растений в темноте очень красивое для глаз. Все это происходит во время темных облаков и туч. Свечение растений в темноте – это чудо, но то, что все это объясняется научно, просто удивительно. То, что красиво, становится полезным. И тот факт что все растения и животные созданы для того, чтобы светиться в темноте, одновременно поглощая водород. Просто поражает. Свечение растений создает озон. Озоновый слой нашей планеты Земля. Узнайте, что значит остановить электрическую энергию на поверхности Земли, когда молния ударяет в Землю, сметаном в угле, как говорят люди из угольных пластов. Мы очень благодарны вам за то, что вы досмотрели наше короткое видео до конца. Это очень важно для нас. Мы хотим, чтобы все люди узнали об этих удивительных технологиях, о нашей природе. Мы надеемся, что вы поделитесь этими знаниями с другими. Мы постараемся подготовить для вас больше видео.